Как, сколько открывается? 7? 7? 7? А, да, 27, наоборот. Ну, 6. нормально. Ладно, спасибо. А на кайта, где катаются, не подскажете? Не, не Значит, расклад такой, приехали мы на горнолыжный курорт Большой Вудьяво. И сейчас попробуем покататься наверху на скайте. Говорят, что такая возможность здесь имеется. Вот мы сейчас и проверим. Вот это Ругнарек, ребят. Что-то решил покататься. Вот, в Кировке. А тут подъемники закрылись. Пришлось вот на кайте подниматься. А что делать? Наверх заехал. Тут уже ветерка прибавила, нормально едем. Просто жесть, ничего не видно. Вон даже кайфов не видать почти. И покой почти до низа доехал. Тут, конечно, лавировать между этими осветительными приборами такое себе удовольствие, я вам скажу, ребятушки. Е -е -е. Блин, зацените, что происходит со стропами, когда катаешься в облаке. Просто Сардельки. Такие вообще сарделяхи. Сколько там это веса добавило, я фиг знаю. Вроде нормально летело. Просто сарделя. О, блин. Вообще. Вот так можно делать. Удар.